Ну, а теперь смотрим, что же это за команда такая, приматы в целом, Кто Это Итак, приматы это древний отряд, возникают они в оцене. Значит, более 50 миллионов лет назад. Представьте себе раннего приматы, да, остатки э, самых древних приматов обнаружены э, на настоящее время в Южной Америке. Да? Если вы э, имеете представление о том, как менялся облик планеты за последние 50 миллионов лет, то тогда учтите, что 50 миллионов лет назад у нас ведь материки совершенно другую композицию занимают. В частности, в районе Южного полюса, что э, на планете находится. Гигантский суперматерит Пангея, Значит, объединение материковых плит каких континентов? Южная Америка, Африка. Антарктида, Австралия и Индостан. А потом все это хозяйство поехало в разные стороны. Открылся Атлантический океан, Африка м, причалила почти причаила к Европе, значит, э, Индостан настолько разогнался, что врезался в азиатскую материковую плиту, он до сих пор продолжает в нее руминаться. Сминая складками. Как эти складки называются? На Акатейбург. Гималая, немножко Гималая, Значит, но ну, самая первая это компания от Аолоси уехала на восток Австралии, поэтому Австралия сохранила самые древние черты э, живых существ, населяющих Атмир. Но смотрим, если у нас э, в Южной Америке найдены остатки приматов, это значит, что во всем этом объединении древних материков. Такие существа могли существовать, но ну, просто на остальных континентах остатки не нашли. Хорошо, кто такие были? Если представляете себе э, существ, которые называются землеройки. Поднимайте руку, кто хотя бы немножко представляете себе землеройку, чтобы я понимал. Так. так, ну имеет смысл, тогда имеет смысл рассказывать. Землеройки разные бывают. Вообще-то Одна из них является самым маленьким млекопитающим на нашей планете. Масса меньше двух грамм, передняя азиатская куразурка, вот такая. Для нее нормальным домом является пичечная куразурка. А вот водяная земля, землеройка Кутора вместе с хвостом, она уже вот такая. Ну, немножко половину белки, так скажем. Ну а теперь представить себе сумасшедшую землеройку размеру с белку, которая зачем-то полезла на дерево. Вот. Не землируется, а пошла осваивать древесный ярус. Сразу возникает вопрос, э, а зачем? С какого перепугу? Что, на земле полка было, зачем? А ну подумай, серьезный вопрос очень важный. Ну, во-первых, отчасти конечно-хищники потому что в древесном ярусе тогда нормальных хищников, кроме одной единственной группы, которая навсегда становится врагами всех приматов, кроме змей, в древесном ярусе серьезных хищников просто нет. Так? Хорошо. Ну и, конечно, это называется не просто отсутствие еды на биологическом языке, это называется высокая конкуренция на поверхности Земли. Там желающих поесть, много живет. И для того, чтобы заработать себе на завтрак, надо выиграть конкурентную борьбу за кормовую площадку. Хорошо. А древесный ярус пока другими млекопитающими не освоили Так что землеройки полезли на деревья. И тут же возникает целый ряд вопросов. Мы собираемся как следует освоить, древесный ярус в качестве основного года. Вопрос, как можно лазить по дереву? Ребят, извините, а перебиваю. Мозолина на коже. Угу. Но если у вас дошли мысли до мозоли на коже, то вообще-то логичнее, чем цепляться. Если представлять себе конечность любого млекопитания. Правда? Когтя. Белка, как лезть по дереву? Вообще-то когти, они у всех меков есть? Нет. Нет. Три варианта на конце павлицы могут находиться на последней паланке. Чаще всего когти. Да? Иногда они преобразуются в копыта. Да? Копыта – это образование родственное коптию, просто немножко по-другому устроено. А иногда они преобразуются в ногти. Ногти тоже родственны коптию, просто по-другому устроены. Потом разберемся как. Значит, ну у догадайтесь в двух раз, у них копыта, копти или ногти. Ну, Но когти, конечно. Значит, так же полезно, они как бегают за счет как децепляния. Но здесь возникает один вопрос. Вообще, по идее, очень экономный, хороший способ движения, но возникает одна сложность. Нельзя весить больше двух килограммов. То есть нельзя эволюционировать в сторону укрупнения. Но ну, не бывает белых 10-килограммовый вес. Хоть выделитесь. В чем дело, почему нельзя? А иначе потому что деревья просто молодцы. Деревья целиком, то есть белка прыгнула и елку упала. Прошу вас. Нет. Когти из рогового вещества, из кератина. А по своим физическим свойствам кератин больше всего похож на инструментальную сталь. Сломать достаточно сложное занятие. Прошу. Скользить, когти, одну а но острые кутки сделаем. Прошу. Возможно из-за того, из-за её большого веса больше клеток в теле, она будет другими гопатитами больше стремиться. А на Земле что не так? Да? Почему именно по деревьям тяжелее двух килограмм не пройдет, да? Ну, а Во-первых, во во да. Во да, разумеется, сами ветки, а потом, как вы себе представляете, звери, которые за счет цепления когтями, Проходит по ветке, вот так у зверя, проходит по ветке толщиной мой палец. Он как за спрятается? Как угу. Когтейль здесь не зацепится. А самое главное другая причина. Самый внешний слой коры у всех деревьев из чего? Где ваша школьная программа по биологии? Как называется этот материал? Самый внешний слой коры. Ребят, простое русское название. Древесина? Внешняя? Внешний слой коры. Ну, Громыч, ну, пробка, конечно. Скажите, состоит в хотя хоть одна живая пледка есть? Да нет, это оболочки давным-давно подиже. Скажите, пожалуйста, а пробка физически прочный материал, она просто отслаивается Поэтому, если вы тяжелого зверя подцепили когтяльно за внешнюю пробковую пластину, да, когти-то выдержат, а вот куски коры просто отлетят от основного массива, и зверь упадет. Поэтому, да, кстати, вы в этом месте можете меня поймать на слове сказать, а как же так? Он тяжелее двух килограмм, заведомо, и отлично лазит по деревьям, тем более медведя. Ага, ну давайте думать. Леопард и медведь лезет по дереву за счет цепляния или как-то или... Ребята, они обнимают дерево. Вот так. В результате ствол оказывается зажат между лапами, грудью, брюхом, а когти нужны просто как фиксатор, чтобы не соскальзывали, да? В данном случае вес удерживается за счет вот этого цепления а не за счет каких-то других сил? А, каких? А сил трения, конечно, да. Они на трении. Поэтому, может ли медведь залезть на вот такую вот дерево? Я показываю, у тебя не вот так а да. Ну, как он мог? вот так, в данном Так что, можно лазить за счет трения, обнимая, можно лазить за счет капдицепления, и тогда у нас ограничение на массу. Да? А вот эти, как мы условно их называем, землеройки, и еще одна группа, которая потом приведет к генотам, пошли по-другому. Дело в том, что давным-давно, когда предки позвоночных вышли на сушу, предки наземных позвоночных вышли на сушу, да? парные клубники, у пятерых рыб стали где изменяться, превращаясь в парной конечности. Итак. По первого сустава, вот второй сустав, вот тридцать эта часть конечности, цельная единая, покрытая общим покровным рупляжем, кожей, все слабо. А вот на окружной части конечности, вот на этой площади, происходит деление конечности на отдельные направляющие. Такие направляющие называются лучи. Так? Да, самый конец луча, состоящий, как правило, из трех косточек. Называется пальцем. А основа луча проходит через ладонь. Это персная кость. Ну и точно так же через кости стопы. Там плюсневые кости, от них пальцы. Обладают. Надо сказать, что в далеко не сразу победила э, пятиучевая конечность. Известная древняя ископаемая земноводная с трехучевыми конечностями, а пробули только три пальчика. Да? И семиучевыми. У этих вообще было там 7 штук на каждой клапе. Но в конечном итоге пятиучевая модель победила. Так вот, у подавляющего большинства животных пальцы как раз очень короткие. Так, палец чем отличается от ладони? А дело в том, что в ладони есть общий пукляр для всех костей всех мышц этого участка. Есть вот на коже одевающий ладонь. Хорошо, теперь о ладони расходятся пальцы. А для пальцев для всех общих фукляр или нет? А для каждого пальца свой собственный. Поэтому пальцы могут разжигаться, меняя форму всей опорной части, конечности. Но дело в том, что у большинства животных пальцев очень коротко. Да? А вот предки приматов сделали простую вещь. Неимение поланг пальцев. Раз. Увеличение силы мускулатуры, способной пальцы поджимать к ладони. Мы это называем хватательные или гаптические движения. И самая главная история происходит с первым лучом. Первый луч – большой палец. Давайте мы с вами сейчас поиграем в такую игру. Значит, э, на среднем пальце вот так сожмите баланги, утрите друг друга. А все остальные пальчики концами друг у друга Да? Вот такую фигур должен получить, да? Теперь, можете ли вы, не отнимая друг от друга средние пальцы, свести и развести большие? Можете запросто Указательное, Запросто мизинцы? Запросто, а теперь безымянное. А вот безымянный ничего не выйдет. Значит, почему во второй половине лекции, поймете, у нас вот эти два луча, средние и безымянные, остались функционально связанными. Они работают только совместно. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Это такая э, памятка от брахиаторного предка, от э, человекообразных обезьян. У них же черковский своеобразный способ движения по лесу. Значит, это такие прыжки полета. Так во время прыжка прыжками толкаются не ногами, а руками. Это маятникообразное раскачивание на руках и полёт. При этом вся рука целиком работает как единый крюк. И, не дай бог, пальчики пошли по-разному. Потому что что тогда произойдет? Ну ладно, вот что произойдет. Вот я взял стопы и его пальцы, они у меня под разными углами. И пытаюсь схватиться за верху. Раз. Вопрос, что у меня с мизинцем? Сломался пальцы, а если это произошло на высоте 20 метров, не удивляйтесь. А, так, Поэтому все эти пальцы работают одновременно, они все взаимосвязаны. У настоящих хороших брахиаторов. И очень короткий большой палец. Чтобы не мешался, он вот сюда отъезжает. Прямо к основанию ладони. Ладошка очень длинная, пальцы эти образуют рабочий крюк, а большой уехал. Хорошо, а теперь давайте на своем. Да? Вся эта четверка, которая образует рабочий крюк, сгибается только в сторону ладони. Вот так, да? Значит, разверните ладошки в сторону доски и позгибайте эти пальчики. Ага. А теперь, развернув ладошку, внимательно развернув ладошку в сторону доски, согните в эту сторону большой палец. Не, не, не, вы не в эту сторону, вы, вы туда вы, вы, сгибаете. А вы к доске его Нет, и ладонь не поворачивается. А, что? Так как вы к доске его сгибаете или в ту сторону? Что? А вот так бы ладонь не к доске развернули. Вот так Разверните. А он не сгибается. В том-то и дело. В чем дело? А дело в том, что Две очень важные, два очень важных отличия. Не, не, не в том состоянии. В Он вас там не согнется. Это надо пальц ломать. Значит, два очень важных отличия. Продолжайте рассматривать свою руку. Обратите внимание, вот пусточки, которые лежат в основании указательного и среднего пальца. Вот они лежат в ладони в основании указательного и среднего пальца. Вы их раздвинуть можете. В основании ладони лежат косточки, внутри вашей ладошки. Прощупайте вот здесь ладони, с тыльной стороны. Вы почувствуете кости основания? Это нет. пясные нет. кости. Вы их раздвинуть можете или нет? нет? Нет. А теперь косточка, которая лежит в основании большого пальца, указательного. А их сдвигать и вы можете? А вот это запросто. Здесь мышечная вставка которая позволяет, отодвигая большой палец, сгибать его по углом в 90 градусов по отношению к этому крючку. Плоскость сгибания большого пальца на 90 градусов развернута по отношению к этой четверке. В результате мы получили гаптическое или лакательное количество. пальцем, ладонью и остальными пальцами. В результате приматы тоже ладят на трение, так же как и медведи, леопарда. Просто сколько у нас захватов, рассчитанных на трение? У медведя, леопарда один захват, одним вот он захват. А у приматов четыре, не если вы думаете, что э, нормальный хремат хватается только руками, у вас обманули. Стопа ровно такая же хватательная. Это у наших своих предков и только у них в связи с переходом к двуным значит, утрачена вот эта подушка на ноге. Основание большого пальца ноги потеряло подвижность. Нельзя подвигать внутри стопы. Плюсневой костью большого пальца в отдельности от указательного. Подвижность потери. Произошло это только в связи с переходом к прямохождению. Очень важный момент. А вообще-то у всех приматов стопа должна быть такой же хватательной, значит, как и ладонь, как и киса. Хорошо. Получили. Итак, первая важнейшая особенность всех приматов хватать на конечность позволяющая активно отживать мир древесных кров, перемещаясь не только по крупным стволам, но и обхватывая самые тонкие ветки ради бума. Важно, чтобы прочность ветв была достаточной, чтобы выдержал. Скажите, при таком движении выступающие загнутые пупки будут помогать или мешать? Мешаю. Мешают. Поэтому у подавляющего большинства приматов, у всех настоящих обезьян Когти заменяются на плоские пластинки, да, которые будут называться ногти.